Всемирный день книги направлен на то, чтобы привлечь внимание детей к чтению. Это очень хорошо. Согласитесь, что в последнее время все детское внимание уходит на бесполезное гуляние по интернету. Многие родители пытаются насильно приучить свой чаток к чтению, что в корне неправильно. Чтобы ребенок начал читать книги, его нужно этими самыми книгами заинтересовать. В лучшие верится, катится, катится голубой вагон. Наш проект называется «Юсаид. Читай вместе». То есть проект поддерживает Юсаид. Этот проект у нас реализуется с 2013 года. По всему Кыргызстану этот проект реализуется. Участвует в этом проекте около 1300 школ. И охвачены этим проектом 7500 учителей начальной школы. Сегодня мы в районе в Киминском районе проводим большое мероприятие, посвященное Дню книги. Всем известно, что 23 апреля – это Всемирный день книги. По всему миру празднуют этот большой праздник книги. По инициативе районного Киминского районного отдела по, по, при поддержке мы сегодня провели большую акцию, посвященную всемирному дню книги. Канавалдарым, азербайджанские чеченцы не баласату, что могут в окпореин, макулу, илгери, илгери, чеченцы не Били, когда я не вижу, что я не вижу, что я не вижу, что я не вижу. Вот, я не вижу, что я не вижу. Я не вижу, что я не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 в нынешнее время не вся молодежь понимает, что из себя представляет книга. Это не просто бумага, да немного краски. Книга — это целая жизнь. Выдуманная, либо написанная по реальным событиям. Это способ передачи эмоций через километры и века, тысячам и десяткам тысяч людей. Это уникальный способ хранения и передачи информации через поколения. Даже сейчас, век интернета и беспроводной передачи данных, книги все равно являются неотъемлемой частью нашей жизни. Помимо этого... Книга отлично развивает фантазию ребенка. Фильмы, сериалы по книгам. Это все сделано по видению какого-то одного человека. Но в книге появляется простор для фантазии. Ребенок сам придумывает внешность персонажа. Сам придумывает вид локаций, в которых находятся персонажи. Недаром говорят, лучшие спецэффекты это не те, что стоят миллионы долларов, а те, что находятся в нашей голове. Дружок зверям и детям. Он живое существо, но таких на белом свете больше нет ни одного. Потому что он не птица, не тигренок, не синица, не котенок, ни щенок, не волчонок, не сурок. Но заснято для кино, а известно всем давно, эта милая мордашка, он зовется Чебурашка. Чебурашка. По прозванию враг людей и враг зверей, злой разбойник Бармалей. Сейчас очень много различных кружков, клубов по интересам, всевозможных творческих встреч с писателями, с художниками, в которых огромное внимание уделяется именно чтению и обсуждению произведений новых авторов и тех произведений, которые мы все знаем. К этому волнующему нас всех вопросу можно подойти по-разному. Например, студия ораторского мастерства и риторики «Школа Сократа» Плотную занимается тем, чтобы развивать и проявлять детский интерес к чтению. Вспомним хотя бы проект «Мир через культуру». Это конкурс юных чтецов среди детей и молодежи Кыргызстана. Проект начинался с участников из города Бишкек. А уже в третьем конкурсе приняли участие ребята со всех регионов страны. Вот по этому проекту мы работаем уже в течение года. Сам проект вообще с 2013 -го года действует, но мы вот в течение года вместе с проектом ЮСАИД, взаимодействие работаем уже целый год. Нам проект этот очень понравился. Чем? Потому что, прежде всего, у нас была первая задача, это привить, привить э, интерес к чтению, прежде всего. И вот вместе с родителями, вместе с детьми, вместе с учителями, со школой, мы в течение года проводили много-много мероприятий. Это было... Э, это, здесь работали и библиотекари, и учителя начальных классов, и родители. И вот сегодня завершающий у нас был завершающее мероприятие, которое называется «Читаем вместе». Вот в течение этого года много мероприятий проводили библиотекари, мне хочется отметить. Это были книжные выставки, это был, была агитация детских книжек, был конкурс книжки малышки. Здесь устраивали мастер-классы, библиотекари и учителя начальник классов Сами готовили эти книжки и учили детей делать эти книжки. Результатом таких, такого конкурса был, результат такой был, что дети сами научились делать эти книжки и теперь уже спокойно могут пропагандировать даже свои собственные книжки. Они сочняли стихи, сочняли свои рассказики о родителях, о маме, о дедушках, о временах года. Были очень интересные книжки. Что может быть лучше общения? Студия ораторского мастерства развивает в детях способность мыслить и говорить. Следующий проект, который активно развивается, это мобильный театр «Луч». Почему вы спросите «Луч»? Да потому что «Луч» — это девиз, с которым ребята идут вперед. Любим учиться, читаем. Согласитесь, что само название уже о многом говорит. Давайте посмотрим, как ребята соответствуют своему девизу. Сейчас вы можете увидеть сказку «Репка», сценарий которой был написан специально для праздника книги. Играй, ведь сердечко ждет, Крепко нам на радость скорее прорастет. А где там наша внучка? Скорее ее зови! Позвала! Сейчас-сейчас, бабулечка, вам с дедом помогу. И снова сянут репу. А репа не идет. А? И ручках кличет Зучка. Помочь ее зовет. <плодисменты> Решил, что с Репой справится. Его соседка мышь. мы видим, зрители вышли на сцену и раскрыли свои таланты. Представляем вам репку в новом исполнении. Как зовут? А я. А я, а я называю, пи, пи пи пи Ой, какая же прелесть. И это... а так Анжелика, пи-пи-пи-пи-пи. <связывается> Сразу вида Короче, вы... <связывается> Это все артисты загоняли за прятались. Мы скажем, что начинаем сначала. И так внимание мои помощники Емеля и.. Открывайте шанс, и мы смотрим, как играют наши артисты! Народные артисты! Кейла! Кейша! Давайте разбудите дедушку. Итак, ребята, вы можете говорить своими словами, хорошо? Так, спрячьтесь на зубушку, спрячьтесь на зубушку. Все. так, разбудите дедушку и пусть что хочешь говорить. Понятно? Ой, ой, ой, я Так, ревку, кто-нибудь? Иди сюда, иди сюда. Иди, иди сюда. Ой, она открытка у тебя, что ушам подпелила. И Вуаля, как помогла. Так, ну-ка, надели, надели. Так, дайте, пожалуйста, шапочку, э -э, жучки, все, снисти. Ребята, надели, кто у нас в избушке. Надели, надели. Кошка, шапочки, дайте, пожалуйста. Иди, Кавер, помоги, помоги. Шапочку принеси, пожалуйста. Ушки принеси, мужчины. Так, артиста должны быть костюмом. Поняли? Так, молодцы, молодцы. Ой, посмотри, а а как моя лекарства, а полезные клепочки. Как это? Так, магина у нас редко. Народная река Калина. А вы все Так, ты у нас пока живы вырос, а ты у нас пока сидишь, так? Так. Лопаточки, где у нас брат где у нас? нас? Лич, чтобы надо не брать лечь. Так да, внимание! А теперь со следующий полосменты. Снимается художественный. Фильм и Эдинек. Слушай, дедушка по-другому в этом чувствует. Этот манек с кабалочки начинает А теперь давай, давай где у тебя репка? Начинай говорить все, что хочешь. только чтобы была подсказка, так. Итак, у тебя репка выросла? Где надо должен вырос, Что ты должен сказать? Так, настало время, да? Так Настало время. Репочка посадить, да? Репочку посадить. Так, а что тебе нужно для работы? Грабли. Попроси грабли. Так, ну своими словами давай. давай, давай. хорошо, А будет светы? Так, давай. Молодец. А что дальше надо делать? Надо полить репку. Так, поли репку. Не стесняйся, не стесняйся. Так, хорошо, молодец. Аплодисменты. А теперь идите, выпускаем воды. Вот. И в это время наша репочка растет. И комарухи говорят. Боже, что же. Слышь, слышь. Раз. Заливайся. Дедушка пришел. О, дедушка в работу. Увидел. Увидел репку дедушка. Ага. Сатылки пришли. Просто почистите его затылку. Ой, мать. Так, поняв, что он не вытянет, Поняв, что сам не выйдет. И он... он бабушку, баба! Баба! Бабушка! Ой, мама. Папа. говорит бабушка а зачем ты меня позвал а зачем ты меня позвал ты бабушка а не, не учитель вот так имичахов я торге -то делаться уйду саясом и делать можно попросить можно да. да. настоящая бабушка давай так поехать Эй! треген и чахон да бабушка, бабушка. и поехать ими Реку надо помочь. Реку надо вытянуть. Так, взяли реку за руку и тянем, поехали Ага, помогаем, помогаем, будем сбивать и тяну, тяну реку. А кто бы, вот плоды. Ну и, а где там наша внучка? Спроси. Спроси, а где? А где же наша внучка? Скорее ее! Зови Итак, внимание. Внучка. Внучка, поехали. А вы с ой, какая Молодцы. Ну, давай, внучка. А, я же пошла. то, что я выступила, все было очень хорошо. Я сейчас рада, что мы очень хорошо выступили. Я волновалась, что забуду слова. И сейчас, когда я уже выступала, мне стало легче. Ну, мне кажется, я могу себя сравнить со комарохом, потому что я веселая, задорная, люблю очень шутить. Я себя чувствовал как-то вот так, что веселым, радостным, что меня хоть, меня увидели. То есть я э, всегда мечтал быть актером, и моя мечта сбылась, и я радостный. Мобильный театр «Луч» сделал свой первый шаг в таинственный и завлекательный мир сказок. Ребят ждут удивительные приключения, яркие впечатления и море эмоций, которые они испытают, прикасаясь к любимому произведению. Любите учиться читая.